дорогие друзья всем здравствуйте с вами пугачева наталья и мы с вами продолжаем нашу серию серию э, наших встреч видео встреч где я вам рассказываю про стихии э, жду пока вы присоединитесь к эфиру и э, потихонечку вам сейчас пока пока вы присоединяетесь я напомню о чем краткое, краткое содержание предыдущих серий Итак, мы с вами разговариваем про астрологию, про то, что в нашей астрологической карте с, точки, карте с точки зрения метафизики есть пять стихий. Пять стихий, которые в нас тем или иным образом проявлены. Каким, какие стихии больше проявлены, какие меньше, зависит от многого. Первое – это зависит Конечно же, от астрологии, от того, что нам выдала Вселенная, каких стихий нам выдали побольше, каких поменьше, сегодня будем говорить про стихию металла и архетип, который архетип женщины, который дает эта стихия, архетип королевы. Но до этого мы с вами рассказывали, разговаривали про другие стихии, напоминаю первая у нас стихия была стихия дерева и мы с вами прорабатывали архетип девочки и э, такая самая простая легкая энергия э, энергия дерева и мы э, этот эфир он у меня был первый я еще не сообразил как его сохранить если что он он в видео находится можно его найти Следующий эфир, последующий уже в ленте можно найти. Дальше у нас был эфир про огонь. Иногда мне в директ пишут, "А что там с огнем, вот у меня не хватает огня, я говорю, поищите в ленте. Этот эфир сохранился. То есть мы говорили про огонь, огонь э, отвечает за архетип любовницы, женщины, которая притягивает к себе, ну, не, не только с точки зрения каких-то сексуальных историй, но которая вообще просто притягивает к себе. Дальше мы с вами поговорили про стихию Земли. Стихия Земли – это стабилизирующая стихия, стихия, которая… Вот в китайской астрологии есть две стихии Тёплые – теплые, это дерево и огонь, ну, огонь даже горячий. Дальше есть стабилизирующая стихия земли, почвы и э, холодные энергии. Вот сейчас мы про холодные как раз с вами будем говорить. Это энергия металла. И в следующее воскресенье мы поговорим про энергию воды. Энергия воды – это энергия жрицы. А, так вот, сегодня мы будем говорить про королеву. И зачем же нам, в принципе, зачем же нам в принципе королева-то и нужна? А королева – это то, что нас делает ценной самой для себя, в том числе, для мира, то, что нас делают уникальный. Не, ну мы все уникальны, и понятно, что уникальность ну, ну, <laughs> есть у любого человека. Вопрос, насколько мы эту уникальность умеем транслировать и насколько мы хотим ее транслировать. И, ну, наверное, хотя бы раз в жизни мы ее точно хотим транслировать, особенно э, в женско-мужских отношениях, когда мы... Стараемся предстать перед своим избранником в самом э, красивом, так скажем, варианте, в самом красивом, э, в, в самом интересном варианте. И здесь нам, как, вот здесь нам как раз помогает королева, потому что королева нам помогает не просто составить внутреннюю давайте королевскую легенду скажем так это про то, про то про что я вам дам домашнее задание но и правильно ее преподнести правильно ее транслировать быть в том состоянии в котором мы мы не просто нравимся мужчинам а в которой в котором мы загадочны то есть если любовница, про которую мы говорили это стихия которая притягивает но, собственно говоря, погревшись в этих лучах, любой мужчина может точно так же и уйти, то стихия королевы, она может не сильно и притягивать. Да, Наталья, здравствуйте. Она может быть не столько сильно притягивать, сколько она цепляет своей загадочностью. И уметь зацепить, уметь в себе эту загадку... Чувствовать самой и уметь транслировать. Вот это, наверное, очень важно. Вообще, конечно, королева, она отвечает за многое. Цель вообще стихии металла – это, как вы понимаете, форма. Да? Металл – это четкие формы. И если говорить про какую-то определенную миссию энергетическую, то это некая структура и порядок. А, девиз, если мы будем давать этой стихии, то девиз будет а, «Быть соответствующим. <смех> да, всем, всем привет, всем сердечками. Да. А, а, сама по себе королева – это женщина, которая знает себе цену, умеет донести свою ценность окружающим. Как я уже сказала, женщина – загадка. И женщина, ну, вот здесь вот момент умная и эрудированная. Это <смех> такая тонкая грань. А вообще, для того, чтобы почувствовать себя королевой, давайте я у вас спрошу, у здесь присутствующих. Вот насколько вы сами себя чувствуете королевой по десятибальной шкале, от 1 до 10? Я пока вам качество э -э буду перечислять, ну, для того, чтобы вас на какую-то мысль тоже навести. То есть независимая, самодостаточная. Уверенная в себе, женщина, у которой есть такая свобода. От вас я жду от 1 до 10, насколько вы чувствуете в себе проявленность вот этой самой королевы. То есть, есть она у вас или нет. Аккуратная, сдержанная. 5 баллов, пишет Наталья, да. Аккуратная, сдержанная, соблюдающая рамки приличия. Угу. Семерка, интересно, так, друзья, я жду от всех, от всех жду оценку себя 6 плюс, да, отлично, вот. Итак, в крайнем проявлении, конечно, королевы могут проявляться по-разному. Королевы могут проявляться и, знаете, люди принципа. Королевы могут проявляться, да, вот вижу, вижу, все, все, кто ходит, тот и приходит, да. Ой, слушайте, ну у нас прям все королевы сегодня. Что среди нас, друзья, нет никого, кто там чувствует себя королевы на двоечку или на троечку. У всех только шестерки, семерки, восьмерки. Значит, вообще-то люди очень часто, когда много в тебе королевы, это люди стереотипов, предрассудков, установок. Я вообще на самом деле себя аж прям почувствовала ненужной. То есть все, у нас такие прекрасные баллы. Я тут сижу рассказываю про королеву, даже не знаю, зачем я это делаю. Все и так ее нормально чувствуют. Um, um, так, хорошо, ладно, идем дальше. Если уж мы про королеву начали. Вообще я, я прекрасно понимаю, что многие ко мне приходят как астрологу, и вам интересна история как же это проявляется в астрологической карте, и что, и что с этим делать, если чего-то не хватает или, или чего-то очень много. Я хочу сказать, что в конце мая мы с вами, мы уже с Леной назначили числа, наверное, числа 26-27 мая, мы сделаем открытые вебинары, где я вам расскажу уже в вебинарной комнате с астрологическими со всеми с астрологическими с астрологическими картами, как добавлять или как убирать королеву так что так что я думаю, что всем, кому интересно еще и астрология, обязательно придет. Здесь мы пока говорим про психологическую сторону этого вопроса. Итак, базовая потребность королевы это рациональность, контроль, некое сдерживание эмоций. Это позволяет сохранить королеву, королеве определенные рамки, определенные формы, определенные границы для того, чтобы ну вот, чувствовать, чувствовать себя лучше и дистанцироваться от толпы, скажем так. Вообще, друзья, для тех, кто хотел бы хорошо проработать «Королеву», я объявляю следующую неделю неделю проработки именно этого состояния, состояния «Королевы». И рекомендую тех, для тех людей, у кого есть время, и кто не смотрел сериал, он, правда, очень длинный. Я сама его начала смотреть, и все никак не могу досмотреть. Но когда я его начинаю смотреть, я как бы погружаюсь очень быстро в это состояние. Называется Корона. Про нашу с вами действующую ну не нашу с вами, а английскую королеву. Татьяна пишет: В жизни может и да, а вот включить не с мужчиной нет, без вас никуда. Не всегда получается. Да, вот как раз мы с вами сейчас будем говорить про про то, что: а в какое время, собственно говоря, включать ее с мужчиной. Да, это важный момент. И второй момент а как ее вообще включать. И да, дам обязательно упражнение. Значит, что я вам рекомендую? Когда есть время, ну, я не знаю, может, вы не любите этот жанр, но вообще очень интересно посмотреть. И очень быстро погружаешься, потому что Елизавету очень правильно воспитывали. Вот когда я как раз говорила про то, что королева умная и эрудированная, вот здесь вот интересный момент, что Елизавете образование, общего образования – вот как получали все тогда, даже в Англии, любой, любой ребенок, который ходил в школу, у нее не было. Ее растили леди. То есть ей нужно было прекрасно ездить на лошадях, разбираться там, я не знаю, ни в чем не надо было разбираться. Ну, в музыке, возможно, там, ну, говорить, может быть, на французском, вышивать крестиком и очень хорошо разбираться в Конституции страны, в которой она будет править. Больше ей не надо было знать ничего. И э, вот там даже есть интересный момент в фильме. Она спрашивает маму, она говорит, мама, как так получилось, что мне не дали даже элементарного образования? А, а мама сказала, мы сделали больше, мы вырастили из, себя, из тебя, леди. Так вот, из нас с вами леди, э, ну, особенно люди, которые там из прошлого, из Советского Союза, конечно, из нас леди не растили... Так, ну, такого не то что понятия, у нас даже условий не было для того, чтобы эти леди были, да? То есть, как только э, ты оказывался, как только твоя мама оказалась в роддоме, так тебя уже забрали у нее, и в общую палату, где там 25 детей, и никакая ты не леди, будешь лежать и орать. То есть, с рождения мы попадали в такую среду, где вот эта индивидуальность, она не очень сильно... Ну, не то, чтобы она нужна была, ее вообще желательно, чтобы ее не было, да? И понятно, что, наверное, людям более молодого поколения им чуть легче в нее включаться, в эту королеву. Тем девочкам, которые сейчас уже растут принцессу, как, принцессами, как я посмотрю, им еще вообще легче, потому что их просто холят и лелеют, так как английских принцесс, наверное, не лелеяли. Так вот, королева здесь очень важно не уйти не уйти в какое-либо состояние помните мы говорили с вами мы говорим про пять стихий мы говорим про то что гармония женщины женщина интересна интересно для мужчины интересно для окружающих только тогда когда она гармонична и только тогда когда она умеет эти состояния переключать вот очень был очень важный момент мужчину сейчас про мужчин когда бы ее включить давайте давайте мы с вами порассуждаем как вы считаете когда стоит включить королеву значит в момент знакомства давайте кто считает что в момент знакомства лучше знакомиться сразу будучи с короной на голове ставим единицу второе момент первого свидания кто считает что ну вот пригласил уже на свидание где-то вы уже познакомились, вас пригласили на свидание, и вот здесь-то как раз нужно показать эту самую королеву. Ну и давайте третий, сейчас еще какой можно момент? Давайте, когда вы уходите с этого самого свидания. То есть как вы считаете, в какой из трех моментов правильно было бы включить королеву? Момент, когда с тобой познакомились, момент, когда тебя позвали на первое свидание – это такая, включила королеву, сказала, ой, нет, погодите, у меня тут э, очень большое расписание, сейчас я посмотрю, куда вас можно ставить. Э, кто считает, что нужно включить единицу, ставьте единицу, кто считает, что нужно на втором этапе двоечку, и кто считает, что нужно на третьем этапе, то есть, когда ты прощаешься и уходишь, ставьте троечку. Ой, ну, наконец-то, я бы на втором. Но кажется сразу, нет, вот, все-таки многие интуитивно все-таки троечку начали отмечать. Правильно, королева – это не та притягивающая энергия, троечка, все верно. То есть, смотрите, притягивались и подошли к вам, когда вы были в состоянии… Королева – это очень холодный, мы только что говорили про холодную энергию, энергетику. И да, это женщина-загадка, да, это женщина, это птица высокого полета. Э, и каждый, наверное, мужчина, ну, гусар в душе, и каждый бы хотел, там, я не знаю, может быть, рассказывая друзьям или просто для самого себя, вдруг, ну, как-то, знаете, транслировать, что вот он встречается с принцессой если уж не с королевой, да, а, но притягиваются, королевам не подходят. То есть все, кто ответил единичка, неправильно, королевам не подходят. Вами могут восхищаться, вас могут ставить в пример, вам, на вас могут заглядываться даже, но к вам никогда не подойдут. Королева – это всегда высоко. И королева – это как раз не тот момент, на который мужчины клюют. Они клюют на более простых, доступных, слушайте, у мужчин комплексов ровно столько же, если не больше, чем и у нас с вами. То есть для мужчины подойти к женщине, к женщине которая может тебя отшить, которая может сказать, типа, да посмотри на себя в зеркало, ты куда полез, и заработать себе еще одну травму, ни один на это не пойдет все мужчины идут на тянутся к энергии к теплые которая ну не отрежет не отрубит не, и конечно это не первый не момент знакомства момент первого свидания можно включить конечно королеву но если вы проведете первое свидание ну знаете сразу начнете с того что у меня там сложно не ну Определенная игра, никто ее не отменял, что определенная игра, конечно, нужна, и здесь уже смотрите свое внутреннее состояние, вы пойдете с первого раза, или вы там все-таки маленькую принцессу включите и скажете, так, подожди, подожди, ну давай, может быть, завтра или послезавтра, то есть вы ставите условия. Но это тоже такой, знаете, шатковалкий путь, потому что мужчина, который с вами просто познакомился и просто позвал на свидание, и сразу начинает чувствовать преграды, он может дальше не перепрыгивать эти преграды. Вы посмотрите, мужчина на королевском эфире. Ну, хорошо, пусть слушает. Более того, мне было бы даже приятно, если бы мужчины давали тоже какую-то обратную связь. Так вот, Друзья. Как только мы начинаем мужчине выставлять, выставлять преграды, а королева – это преграды, потому что просто так королеве не прорвешься. Здесь нужно понять, если вы успели создать ценность, для чего ему нужно преодолевать эти преграды, окей, он пойдет, но, как правило, за одно свидание не всегда успеваешь это создать. И если ты не успел создать эту ценность себя и ваших отношений, то ну, ну, мир слишком такой простой все-таки давайте мы э, сейчас выйдем из этих детских сказок понятно что мы очень хотим быть принцессами и мы хотим быть э, и мы хотим чтобы эти самые принцы на, на вообще просто приезжали и сражались ради нас но ни один принц не станет ни за, ни за что сражаться если он не понимает за что да? Так вот, включить э, королевскую легенду Сейчас буду рассказывать, что, что это значит да. Включить королевскую легенду На первом свидании Немного рассказать истории своей королевской легенды это, это не значит, что ты пришел на первое свидание Ты только про себя рассказываешь нет. А вот невзначай про себя Немножечко рассказать Сейчас я даже вам дам это задание Чтобы вы дома сделали себе эту королевскую легенду а вот уйти как королева, вот это будет важно. Уйти как королева с, э, с, с красивой осанкой, с, с короной на голове, с обязательной дистанцией. Вот это будет важно. И даже если вы эту э, холодинку привнесли в достаточно жаркое с первого свидания, да, то есть вы привнесете ту загадку и тот интерес, которым будет ну, тянуться дальше. Так, а что же там дальше-то будет? Да? Так вот, вообще сама по себе королева, она дает, конечно, мужчине то самое стимулирующее состояние, которое, по идее, должна давать, за которым он должен тянуться. То есть он должен, он, он должен хотеть соответствовать. И если, если мы уж будем говорить о том, что королева, и мы будем держать королевскую планку, а мы будем ее держать, если мы хотим рядом с собой в спутнике, в спутниках, чтобы наш спутник был тоже такой статусный, статусный мужчина, то нам эту планку нужно держать с вами. Вообще королеву определяет ее свита. Да? То есть это вот этот важный момент. С кем вы пришли на свидание? Если вы пришли э, на свидание, ну, с каким-то очень простым рубахой парнем, э, с какой-нибудь низкой социальной ответственностью, хотела сказать. Ну, и я сейчас просто не хочу обидеть никакую профессию. Слушайте, я э, вещаю тут на весь интернет, и сейчас скажу там разносчик пиццы, и потом выяснится, что у нас миллион хороших парней занимаются развозкой пиццы, и мне бы не хотелось, ну, сейчас обижать их, да? Но, с другой стороны, глупо будет вам сидеть в короне и рассказывать про свой царский род. Ну, и, ну либо смысла нету идти сразу с разносчиком пиццы, да, э, на свидание, либо уже не имеет смысла королеву включать. Вот. Вообще, конечно, королева, она дает мужчине чувство избранности, определенного статуса. Конечно, разносчику пиццы будет очень здорово послушать, Какая вы умная, какая вы образованная, или какая вы просто необыкновенная, даже если вы там не получили какого-то фантастического образования. Да? Вот. И, конечно, для него это будет статусно и престижно. Конечно, он будет вами хвалиться, показывать ваши фотографии и, возможно, рассказывать о вас своим друзьям. Но здесь вопрос про вас. Да? А как бы вам оно зачем? Вот. Королева – это женщина, которая нужна тоже для статуса, то есть, конечно, королеву мы, мы включаем тоже со статусными мужчинами, то есть, мужчинами определенного уровня. И э, в самом начале, когда мы с вами встречались еще несколько недель назад и говорили про девочку, и я, по-моему, тогда задавала вопрос, друзья, а есть ли у кого-то э, вот такая проблема, что вам со статусными мужчинами, не, ну, как бы неловко разговаривать, вы себя чувствуете, может быть, не, ну, не такой статусный, может быть, не такой умный, не такой эрудированный. Вот, кстати, если кто-то не стесняется, и есть такая проблема, поставьте пятерки в чат. То есть вот мужчины какого-то определенного уровня у вас вызывают ступор. То есть вот то какого-то уровня нормально, после какого-то уровня... Я сейчас не говорю про какого-то определенного мужчину, от которого мы теряем дар речи, и я сейчас не про это. Я сейчас говорю именно про статус, про значимость. То есть, вот я не знаю, приходят там э, люди, которые там начальник отдела и выше, и вам уже неудобно с ними разговаривать. Вам неудобно им смотреть напрямую в глаза, да? вам неудобно с ними разговаривать. Ну хорошо, может быть на работе вы не, не можете с ними разговаривать вот так вот на, на равных, ну, допустим, на корпоративе, да, которые, в принципе-то, ни к чему не обязывают. Обязывают всем встретиться, выпить, поболтать, но вы не можете этого себе позволить. Да, потому что, ну, типа, он вон где, а я-то вот где. Да, вот это тоже как раз про ту самую королеву и про то самое внутреннее состояние, про которое мы сейчас с вами и говорим. Вот, ну, давайте, а -а -а -а, значит, понятно, что если вы смогли привлечь в свою жизнь такого мужчину, то вы должны будете не только соответствовать, но вы должны будете еще всегда быть на шаг впереди для того, чтобы мужчине давать возможность от этого духовного роста тянуться за вами, давать вот эту миссию какую-то более высокую, чем просто «надо бы заработать сегодня на ужин». Нет, надо, надо что-то больше иметь. Ну и вообще в дальнейшем управлять и направлять всю свою семью. С королевой часто связывают... Так, ладно, про это останавливаемся. Так вот, давайте поговорим про королевскую легенду. Будет вам домашнее задание. Значит, домашнее задание у вас будет несколько. Первое домашнее задание, у кого есть время и желание посмотреть, начать смотреть эфир сериал «Королева». И если и попытаться соединяться вот с теми, какая вам героиня будет ближе, потому что там, в принципе, про королевскую семью, про самые высокие высоты, да, и вы можете с любой королевой, с королевой-матерью соединиться, с Елизаветой, с ее сестрой, ну, там дальше-дальше больше будет других персонажей. То есть вы можете, в принципе, просто вот переносить на себя. Дальше я вам предлагаю сегодня вечером, у нас целый, целая неделя с вами впереди, сегодня вечером лечь, перед сном сделать медитацию. То есть вы себя настраиваете на то, что вы в королеве будете проживать целую неделю. И э, что для этого нужно? Представьте, что вы спите, э, что вы легли, э, да, вы в своей кровати, но это кровать королевская. И вот вы, не открывая глаз, начинаете, э, окидываете взором всю вашу королевскую спальню до, до мелочей, начиная там от там, какого постельного белья, может быть, шелкового или с кружевами должно быть. И заканчивая, я не знаю, какие там шторы у вас, какие у вас, может быть, красивые подсвечники, какие у вас там опои или гобелены. То есть, что у вас, вот, что вы видите, ощущаете вокруг себя? Как, может быть, вам фрейлины помогают раздеваться перед сном и одевать шелковые халатики или пижамы? Как... А утром, кстати говоря, когда проснетесь утром, то тоже не открывая глаза, попробуйте пять минут побыть в этом состоянии состоянии королева. и подумайте о том, что вы находитесь в своих королевских покоях и вот сейчас через пять минут вы открываете глаза и фрейлины уже стоят с вашими красивыми одеждами, с вашими украшениями, с вашей короной. Мы будем в короне ходить целую неделю. С вашей короной и с чашечкой кофе, круассану, что вы там любите по утрам. И сейчас будет охапка свежих цветов. И попробуйте проснуться, сегодня уснуть, а завтра проснуться в состоянии королевы. И поддерживать неважно, как, вот в, каких, в каких условиях вы живете. Представьте, помните, мы с вами уже делали практику практика э, практика ой уже представила наталья пишет <с> интересно у королевы были будильники вот вы посмотрите эти сериал королева вот мне очень нравится там вот такие тонкости есть как их будет этих э, будет королев то есть да, будильников нет у них конечно но будить их будет потому что у них престол у них очень много работы так что друзья Королева это не только про чашечку кофе и букет цветов. С утра это про порядок, это про структуру, это про порядок в вашем расписании. То есть попробуйте четко определить это расписание, может быть, сегодня вечером на всю неделю, и четко придерживаться. Постарайтесь не опаздывать никуда. Вот, например, очень простое. То есть воспитывайте в себе металл. Очень простой момент. Постарайтесь никуда не опаздывать. Да? Вот. А, так, то есть, а, начала я говорить, что, помните, мы с вами уже делали такое упражнение, это упражнение, подождите, я все перепрыгиваю, мне хочется ответить на 200 вопросов, и, значит, первый вопрос, как будет королева, так вот, их, их будили тем, что заходят фрейлины, открывают шторы, а, да, приносят, ну, там, конечно, никакого будильника. Про практику, да, вот так вот, практика, помните, у нас такая с вами практика была, практика, которая мы с вами жили под присмотром, мы это должны были каждую неделю делать, как будто мы с вами живем в каком-то реалити-шоу, там, я не знаю, дом 2, последний герой, под каждым кустом, в каждом углу стоит камера, и эта камера смотрит на вас и транслирует на всю страну. И миллионы людей смотрят, а какая вы королева. Вот вы уже все, было в заявке написано, что вы такая-такая-то Маша Иванова, вы королева, и вы лучшая королева в нашей стране. И вот вам нужно в этой, в этой короне прожить, прожить неделю. То есть мы с вами под этими софитами живем неделю. Корона, про корону. Я не зря сказала про корону. Значит, первое, вы можете купить корону. Вы можете в Бургер Кинг зайти, у них бесплатно дают короны. Начинайте ходить в короне. В короне можно ходить по дому. Можно ходить по дому. Можно ходить. Э... Можно ходить не обязательно ну, в короне, можно самим сделать корону, можно какую-то диадему, там, я не знаю, чтобы она на голове держалась. И вы поймете, что для того, чтобы ходить в короне, нужно все время ходить с хорошей осанкой и контролировать свои эмоции. Значит, когда мы выходим из дома, мы, конечно, снимаем эту корону. Но мы с вами выходим с внутренним ощущением, что на голове корона. То есть мы идем к лифту, от лифта, в метро, от метро. Мы все время идем в короне. То есть мы на этой неделе с вами ходим в короне. Дальше. Мы с вами пишем королевскую легенду. Мы с вами пишем королевскую легенду. Кстати, пока вы будете ходить в короне, очень интересное упражнение, которое любят все студенты у меня. Считайте открытые двери. Обязательно, обязательно напишите, обязательно напишите... Как всегда будет пост, где можно будет писать, э, в среди недели сделаю пост, где можно будет написать, что, как у вас идут дела. Считайте, какое количество вам открывают люди дверь. Понятно, что если вы живете в малоэтажном доме, где в подъезде две квартиры, и стоять возле этого дома и ждать, что вам дверь откроют, наверное, бесс, ну, бессмысленно. Но, в принципе, если вы сами не будете открывать двери, вы обратите внимание, что эти двери начнут вам открывать. Это, это волшебная абсолютно практика, когда вы идете с короной, я ее сама не один раз делала, все время очень интересно работают. Вот, начиная с того, что в подъезде кто-то открывает, заканчивая тем, что везде, в магазинах. Ну, сейчас понятно, что везде эти двери открывающиеся, но тем не менее, в магазинах, ну, где-то еще, вот где еще где можно, где еще остались двери, эти двери перед вами открывают очень хорошая практика – зайти в самые дорогие магазины в вашем городе. Зайти не для того, чтобы посмотреть на цены сказать, «О, Господи, дебилы только тут покупают!» и раздраженно уйти. А зайти и окунуться. Не смотрите на цены. Представьте хотя бы на, на, на это время, что вы можете себе это все позволить. Ну просто пройдите вы по этому бутику Уевитон. Почему говорю Уевитон? Потому что я очень хорошо помню, что первый раз, когда я у мужа попросила сумку у Витон, мы пошли выбирать, мне было неудобно в этом, в этом бутике быть. Вот мне вот просто было неудобно. Он никак не мог понять, что мне неудобно. Мы пришли покупать сумку. Мы же ее не своровали, ни деньги не своровали, чтобы ее купить какую-то подделку купили мы пришли покупать сумку в чем проблема а мне было жуть значит как неудобно что ну как будто бы вот я тут не своя как будто бы все видят что я не соответствую приперлась еще и сумку покупать типа ну вот может быть какое-то платье надо было от гучи сходить взять ну, то есть Сейчас я уже свободно хожу, это было 20 лет назад, сейчас я уже, конечно, свободно хожу, куда угодно, даже если я не покупаю, я себя прекрасно все это там чувствую. Так вот, зайдите, посмотрите, посмотрите, ну какие бы вам часики понравились, какие бы вам сумочки, вот если бы вы сейчас покупали, что бы вы купили себе, какая новая там коллекция у них обуви, все что угодно. Вот просто почувствуйте, что это все для меня, ну, вопрос, хочу я это купить или не хочу, другой вопрос. В принципе, все для меня. Можно, как фильм ⁇ Красотка ⁇ А, кстати, да, точно. В красотке такая же история, да, была похожа. Так, корону носим, в дорогие магазины заходим, медитацию перед сном делаем и пишем королевскую легенду. Я, я просто могу, конечно, вам упражнений дать очень много. И Дальше, я думаю, что вот в июне мы все-таки проведем тренинг, и я, конечно, буду давать эти упражнения. Но сейчас такие самые интересные, самые распространенные даем. Значит, итак, королева – это человек, который чувствует в, случай, в первом случае свою уникальность. Виллу, яхту, нефтяную вышку. Так, вот, вот смешно, но давайте... Понятно, что мы все с вами смеемся, от некой неудобности ситуации, что, ну, боже мой, ну какой тут твой витон, мне бы сумку там за 5000 рублей сходить купить, и было бы здорово, а я пойду смотреть сумки за 5000 евро, да? Да, пойдете смотреть сумки за 5000 евро. Вот. Итак, значит, думаем. королева ⁇ это человек, который чувствует свою уникальность. То есть вы должны на за эту неделю обязательно проработать поработать над своей уникальностью проработать ее в очень во всех тонкостях каких только возможно мы не всегда видим свои достижения мы к сожалению часто бывает что мы их обесцениваем ну вот я свои точно обесцениваю есть за мной такой грешок вот мы не всегда сами подмечаем, и уж тем более не доносим до окружающих момент с тем, что, что нас отличает от других. Да? Вот. вот королеву делает королевы именно уникальность. То есть такой второй нет. Так что, дорогие друзья, нам с вами нужно будет уметь погрузиться, суметь погрузиться в состояние найти в себе самое-самое ценное, что только в нас есть. Особенно, и будем учиться транслировать. Можете сначала на своих подругах потренироваться, но потом бы мне хотелось, чтобы вы умели это научились транслировать и на мало знакомых людей. Итак, есть важные правила можно, когда мы делаем королевскую легенду, мы с вами можем применить положительное преувеличение, скажем так. Мы ничего не придумываем, а просто преподносим правильно продуманную информацию. То есть первый пункт вашей королевской легенды это происхождение. Я просто я сама делаю это упражнение, могу вам рассказать свой опыт. В нашей семье, в нашей семье в, э, есть такая, ну, тоже, наверное, больше легенда. Ну, как легенда. Я, э, значит, родилась с польской фамилией. То есть, э, мой отец был с польской фамилией. Понятно, что все русские по паспорту. С польской фамилией. Дальше начали раскапывать. Конечно, я спрашивала там у бабушки. Хотя это по папиной линии все были дедушка, прадедушка и прадедушка выходит мой если даже не пра, -пра а дедушка мой, чистокровный поляк, который попал на минуточку на Урал. Вот тоже было. Я, я все время, честно сказать, в молодости я вообще не понимала, как этот поляк вообще мог туда попасть. И для меня почему-то это казалось действительно больше сказкой какой-то. Бабушка рассказывала, что вот твой там дедушка продедушка, он был очень состоятельным человеком. Точно помню даже цифру, у него было 102 двора. То есть это поместье в котором были 102 двора дома да? а вот это было значит польское дворянство шляхта а, я думала, что это какая-то сказка вот я всю жизнь думала, что это сказка ну, ну да есть польская фамилия а зачем он зачем он приехал на урал почему почему мы тогда такие бедные вы знаете мозаика вся эта начала складываться когда я абсолютно случайно узнала что сейчас вот уже как бы не наврать, было восстание, это, по-моему, как раз что-то там в районе девятнадцатого конца, девятнадцатого, наверное, века, польское восстание, и это восстание сделали польские дворяне, и как раз польских дворян сослали на Урал и за Урал. И вот сразу начало все вставать на свои места. Сразу начало все вставать на свои места. Откуда взялась это дворянская кровь вдруг в нашей в глухомане уральской там в, из, из каких-то уральских деревень, как он вообще туда попал? И э, эта э, легенда, я ее так уже почистила, то есть я ничего не придумываю с одной стороны, с другой стороны это действительно легенда, она красивая, я и не претендую на то, что что все это там правда, я не знаю, может быть он как каким-нибудь был э, я тоже обесцениваю, да. У, у моей мамы с обоих сторон есть графско-дворянские крови. И она очень надменная по своей натуре. Ну, гены, да, гены очень сильно передаются. И вы знаете, что самое интересное? Я в детстве узнала, что у нас есть польская кровь. И сколько я работала, я все-таки профессиональный психолог, и очень много мы работали... С, с расстановками очень много работала очень много с просмотром вот этих вот возможных родовых связей я не знаю как но я совершенно точно в себе ее чувствую у меня по бабушкиной линии ровно та же история урал это вообще интересное интересное <свят> интересное место то есть кто-то туда сбежал кого-то туда ссылали кого-то кто-то поехал на комсомольские стройки и все они там перемешались. И самое главное, я помню, что когда нас в школе попросили сделать свое родовое дерево, нашли у кого просить. У нас там полкласса, выяснилось, что никто не знал вообще про дедушек, про бабушек, ничего. Не передавалась эта информация. Каким образом все попадали на Урал, непонятно. Вот, вот по маминой линии, вот как раз вот это вот не, самая непонятная история. То есть, знаем, что жили под, в Подмосковье. И почему они в революцию вдруг попали, то есть дедушка был, прадедушка был лесником, лесником, то есть они вдруг приехали и стали жить в глухом лесу откуда-то. Вот это было очень тоже интересно, вдруг из Подмосковья они уехали за 2000 километров тогда по бездорожью куда-то, для чего это все было, тоже неинтересно. Но я в себе все время эту польскую кровь чувствую. вот все, что хочу сказать. То есть, первое, мы с вами рассказываем про свое происхождение. Можно поговорить с мамой, с бабушкой, любая, любая какая-то легенда или любая интересная история. Ну хорошо, мы не знаем своих там дворянских там корней 18-19 века, но у нас может быть интересная трудовая какая-то история. Трудовая история, у нас может быть бабушка-актриса была, да? дядя был каким-нибудь важным человеком ну то есть можно Итак, нужно нужно то есть каждый подумывает про свое происхождение это первый пункт прям записывайте первый пункт происхождения Итак, положительное преувеличение можно и экологическое умолчание тоже можно то есть есть два то есть у каких-то нежелательных моментов мы умалчиваем то есть, если мы входим в роль королевы то что какой-то у нас есть дядя по там маминой линии троюродный дядя какой-нибудь аферист который всю жизнь сидел по город по всяким колониям потому что он был обманщиком ну наверное мы про это, это не будем свою королевскую легенду включить да? дальше второе это образование вот тут мы конечно многие из нас любят преуменьшать так сейчас почитаю я тоже надменная но я работаю над этим не общаюсь э, с неучими и нищими. Меня это отталкивает. И меня за это осуждает. Но я это пересилить не могу, даже работая над собой. Вполне может быть. Вот у вас такое сочетание генов. Вот, вот что-то вам они в свое время сделали. Ну, это здесь тоже уже про реинкарнацию. мы сейчас не будем уходить в эзотерику, мы говорим с вами про все-таки про наш мир. Но, кстати говоря, если вас какие-то люди отталкивают, и вы не можете логическое объяснение этому найти, то это как раз вот с точки зрения эзотерики, это, возможно, весь ответ в прошлых жизнях. Возможно, нищие что-нибудь сделали вам, да? Ну, я не знаю. Там, может быть, вы там пострадали от французской революции, да, э -э и толпа нищих вас там растерзала, и у вас отторжение, в этой жизни вы принесли это отторжение. Мы тоже сильные в Сибири, привет, <laughs> понятно, да? У нас тоже э -э в Родове поляки и дворянские корни из, из Питера, а потом им пришлось бежать в Сибирь. И действительно, есть ли такие моменты в женщинах нашего города? Да, да, да, да. Вот, видите? Ну, мы все с вами из одной, так сказать, страны. О, Господи, подождите, сейчас я тут что-то... Все из одной страны, и наши истории, к сожалению... А я с Сибири. Раскулачили нас. Ну, да, мы все с вами... Но мы про это умалчиваем. Вот я что хочу сказать, что знакомясь с, с, с новыми людьми, мы как бы про это не рассказываем. Мы, мы рассказываем про то, что я Маша Иванова закончила техникум, работаю бухгалтером. В чем уникальность? Да ни в чем, да? Так, 10 минут мне Татьяна напоминает. Да, соберусь, сейчас соберусь. Дальше. Образование не стесняйтесь рассказывать про свое образование. У меня три диплома, про которые я тоже все время стесняюсь, но в лучшем случае я говорю про свой последний диплом психолога. Три диплома, ну как бы я считаю, что ну а что про них рассказывать? Ну вот какой смысл, да? Если у вас даже нет высших образований или какого-то специального образования, ну вы вполне возможно хорошо образованы в языках. Вы можете быть астрологом, вы можете быть носителем каких-то интересных знаний, что не менее ценно, что вы закончили техникум, будучи бухгалтером, да? Так, ой, как интересно! И у меня раскулачивали. Дальше пишет. Дедушка был учителем физики, а дядя преподавал в университете. Подходит? Дворян нет. Подходит. Подходит. Слушайте, как это было? Рабочая интеллигенция, да, назывался. Какой-то термин, помните, был в Советском Союзе. Ну, типа, у нас дворян нет, но у нас есть рабочая интеллигенция, да? Подходит, да. Отлично. Многие семьи пострадали при советской власти, поэтому в генах от бабушек и дедушек передаются по генокоду, согласно. У нас целые губернии забрали и титулы. Во. Поэтому ваша мама мустит. Два БО. Да, да. Так, дальше. А, значит, второе образование. Да, а два высших образования. Не забываем про это рассказывать. Возможно, вы еще чем-то увлекались. В, и вы, может быть, понимаете, вы а, бабочек или каких-нибудь мух знаете всех в лицо, от А до Я. Это более очень увлекательное знание. То есть... Это обязательно нужно включать в свой королевский рассказ. Дальше. Круг знакомых и связей. Ну, как бы я тоже считаю не очень приличными. приличным что же я познакомлюсь и буду рассказывать: вот у меня есть один знакомый из правительства: один знакомый у меня две актрисы, три, значит, художника и один поэт. Да? Но, друзья, как мы рассказываем, мы же не садимся не рассказываем про себя. Мы сначала делаем королевскую легенду. Отрабатываем, рассказываем своим подругам. Отрабатываем это. И когда вы рассказываете про себя, выставляете буквально два-три предложения. По маминой линии про-про прапрадед двоюродный известный дедежер Голованов Николай Семенович. По папе раскулачили. Вот. Так вот. Значит, мы с вами круг знакомых и связи. То есть, если в, ваших, в вашем круге есть какие-то знакомые, то обязательно, конечно, про это надо упоминать. Ну, может быть, там хвастаться своими знакомыми из правительства или силовых структурах, там, каким-нибудь генералом, может быть, и нет смысла. Ну, хотя, почему нет смысла? Вы же можете просто так рассказать, что вот у нас Иван Петрович живет со мной через через заборчик <смех> генерал, а траву подстригает сам, да, то есть, и еще мы чай по вечерам с ним пьем. Вы же а, дирижер, вот, я тоже, да, поняла, хорошо. Вот, то есть, мы, то есть мы, мы не выпячиваем, мы не хвалимся, но мы просто подчеркиваем определенный круг, да, своих знакомых. Вы должны суметь подчеркнуть экспертность в определенной области, да? Не обязательно, что вы самый а, Ну, если вы главный бухгалтер, и вы самая крутая в вашем городе, конечно, вы должны про это рассказать. Если вы хороший астролог, конечно, вы должны про это рассказать. Слушайте, мне буквально вчера спросили. Ну, все здесь видят, наверное, мои истории. Я вчера была на мафии, и ко мне подошел новенький мужчина, значит, который играл с нами за стол, и он говорит, а можно узнать, кто по профессии? Я, конечно, спугала, над будет признаться, что я психолог, я говорю, астролог. Его еще больше и ступор ввел это все, я говорю, слушайте, да я профессиональный психолог. Ну, то есть он говорит, ну, он говорит, надо знать, когда садишься за стол, с кем ты играешь. Я, я говорю, а вы кто? Он говорит, да я программист. Вот, у меня соседка... Доцент медицинского института. Вот, надо, надо не забыть, если что, где-то рассказать, что э, вот соседка доцент, но вот иногда пьем, и она интересные вещи рассказывает. Да, пьем чай, в смысле, <laughs> вот по вечерам, да. Так, итак, если у вас есть какая-то экспертность, то хорошо бы эту экспертность подчеркнуть. Э, участие в неординарных событиях. В любых неординарных событиях, в которых вы участвовали, вы можете включить свою королевскую легенду. Даже если вы были, я не знаю, там, э, какой-нибудь маленькой девочкой, массовкой там на Олимпиаде 80, да, то это тоже можно включить. Что, то есть это важный пункт. А, достижения. Мы, вы знаете, вот... Я очень, например, хорошо помню, э, своего, как один раз я разговаривала с человеком, который рассказывал про жен, свою жену, и он э, с, таким, с такой гордостью мне сказал, она 10 лет танцевала, занималась бальными танцами. И я подумала, думаю, блин, а я 15 занималась и даже преподавала. И я даже, блин, никому не рассказываю. Ну, ну как-то... Ну, занималась, ну, в детстве все, кто танцевал, кто в футбол играл, кто в баскетбол, ну, в смысле, кто там плавал, типа, ну, какие достижения, да? А все хорошо танцевала, у меня даже я детям хореографию преподавала. И я тоже все время вот как-то это замалчила. Когда я начала писать свою королевскую легенду, я вот поняла, что, что, почему я так обесцениваю? Ну, да, ну, сейчас, конечно, не в самой балетной форме, но... <связи> ну, были же достижения. А у многих медали, гора. И люди их в сундучок отправляют и никогда про это не говорят. А некоторые закончили музыкальную школу и э, прекрасно разбираются в музыке. Почему-то тоже только под пытками могут про это рассказать. А я 30 лет жива на Рублевском шоссе. <связи> Круто! Так, друзья, мне нужно успеть сохранить эфир. да, У нас еще есть 5 минут. Итак, все признания, все награды. То есть вы должны уметь в разговоре сначала составить свою королевскую легенду. Запомнили? Первое. Происхождение, образование, круг знакомых, связи, эксперт в определенные области, участие в неординарных событиях, достижение и признание и награды. Понятно? Все, вы сначала пишете все для себя. А я молодая многодетная мама. Вот про это погодите. Про маму это чуть-чуть потом. То есть нет, ну мы сейчас с вами говорим про про женско-мужские отношения. Понятно, что во всех остальных, конечно, сейчас многодетные мамы они вызывают абсолютное восхищение такой тренд на многодетность особенно если очень молодая вот мне в этот раз косметолог говорит значит пока мы там массажиками занимались она мне все рассказала. Она говорит, ой ко мне ходит говорит девочка 24 года она уже четвертого значит четы четыре раза мама я вообще просто в обмороке была, вот это вызывает огромное восхищение огромность вот есть чем похвалиться я с вами согласна но Здесь нужно просто делить, где будем хвалиться. Да? Так, друзья. Значит, опа. Извините. Наушник <с Если> вылетел. Так, значит. Итак. Я в детстве танцевала балет в массовке, в театре и часто выигрывала в соревнованиях по танцам и кандидатский, и мастер по художественной гимнастике и так далее. Так. Прекратите, а то мы все сейчас себя, Галина, про себя писать. А то мы сейчас все почувствуем, что мы не королевы. Я учитель китайского языка. Очень вообще, очень круто. Интересно. А участие в охране Хиллари Клинтон в США можно в легенду включить. А вы, вы там были, что ли? Ну да. Ну хорошо, включите. У нас перенаселение. Все, дорогие друзья. Итак, значит, мы с вами живем в королеве, пишем мне, что у вас получается. Сегодня помедитировали, завтра проснулись с королевой. Корону носим, если не получается, то прям на самом деле одеваем и ходим в короне. Делаем фотографии, в сторис вывешиваем, отмечаем наш аккаунт. Будем, будет прекрасно вас увидеть в коронах всех. В этой же короне невидимой мы выходим и идем из, из дома, туда и обратно, не снимая этой короны, возможно, и мантии. Так, пишем королевскую легенду, озвучиваем подругам, смотрим, как ее лучше доработать и пользуемся, и начинаем пользоваться. Все умницы! Давайте дружить тогда. Ну что, друзья, я была рада с вами увидеться про королеву. Что бы вам еще рассказать? Что королева получает взамен? Восхищение, преклонение, уважение, дары, интерес, желание быть рядом с такой женщиной. И все возможности и титулы получает женщина, которая носит в себе королеву. Как только чувствуете, что мужчина вдруг теряет, если к вам интерес, надо уходить в королеву. Нужно резко уходить, приходить на некую эмоциональную холодность. По юнгу, вот если вы помните, в каждом из нас есть супличности, и королева будет приравниваться к внутреннему родителю. То есть основные характеристики внутреннего родителя – он любит конечно вступать в роли ценза определять гра границы здравомыслящий человек воспитывать своего внутреннего ребенка но с другой стороны это человек который заботится о своем ребенке он его любит он его не гнобит да он его учит да он его поддерживает ой татьяна какие красивые короны прислала он дает ему самые хорошие друзья, он дает ему любовь, он дает ему, ну, власть тоже в какой-то мере. То есть, первое, дайте себе любви в эту неделю побольше. Дайте себе внутреннего родителя, который любит вас. То есть вы вот, разделитесь на эти супличности. Вас есть и ребенок, и родитель, и родитель вас любит. И пусть этот родитель поменьше критикует и побольше на этой неделе вам дает всего хорошего. Зашли в магазин. Первое, что вы покупаете, не для любимого мужа, не для любимейших деток или мамочки, а для себя. Вы покупаете, ваш внутренний родитель покупает для себя, для своего внутреннего ребенка лучше, Лучший крем, лучшее молоко, лучший сок. Лучше, что вы там еще любите, лучшее питание, покупает родитель, внутренний родитель для вас. А потом уже для всех домочадцев. Как всегда, у вас очень интересно, Наташа. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Друзья, я очень надеюсь, что вы будете выкладывать в сторис и отмечать наш аккаунт, чтобы мы видели, как у вас получается королева. И пишите. Буду читать, буду, буду вами восхищаться. Давайте так, напишите свои истории, а потом мы, когда с, э, сделаю аккаунт, э, аккаунт, господи, сделаю, э, мне главное сейчас не, не нет, э, успеть сохранить эфир. Когда я сделаю пост, давайте вы напишете свои королевские истории. Ну уж очень, очень они у вас хорошие, и хочется про них почитать побольше. Хорошо? Не стесняйтесь, напишите королевскую историю, э, потом... Под, я пост в середине недели сделаю вы пока его их давайте дома соберите все мысли с мыслями соберитесь и напишите начнем хотя бы с нашего аккаунта будете писать здесь спасибо вам и спасибо вам за участие так я убегаю чтобы мне успеть чтобы мне успеть сохранить эфир все нужно до часу его сохранить в следующий раз встречаемся и прорабатываем последнюю стихию, стихию жрицы стихию воды все. До следующего воскресенья в 20.00 по Москве.